Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал важнейший для российского автопрома документ. Это постановление, которое вводит экспериментальный правовой режим на платной магистрали м 11 Нева. Что это значит? На трассу теперь совершенно легально могут выйти беспилотники двух производителей КАМАЗа и Starline. Пользоваться автомобилями планируют перевозчик GlobalTrack, а также логистические подразделения сети Магнит и группы X5.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 Также считается, что внедрение автономных грузовиков сразу на четверть увеличит коммерческую скорость грузов. Дескать, машина сможет двигаться без единой остановки на протяжении всего пути. Себестоимость перевозок вроде бы должна упасть на 13%, но этот пункт вызывает больше всего вопросов. Ведь аналитики заложили, что электронный мозг будет вести грузовик так, чтобы снизить расход топлива аж на треть, что маловероятно. Ну а сокращение шоферской братьи якобы уменьшит издержки транспортников на 30%. При этом не уточняется, сколько собственно будет стоить современный российский беспилотник в серийном виде. А без этого оценивать справедливость выкладок просто бесполезно. В любом случае, КАМАЗ считает, что логистические компании захотят попробовать новый формат перевозок. Вот только трасса М11 фактически не завершена. Северный обход двери еще не построен. А без него затея выглядит странной. Через столицу региона грузовик придется вести водителю по старой трассе М10. Впрочем, новую дорогу с двумя мостами через Волгу и Тверцу уже начали строить и сдадут в эксплуатацию частями в 23 и 24 годах.